За деревом спрячься, сука! Блоди. Так, у нее же есть слабое место. Это мы уже поняли, что слабое Это место шесть, есть. Нам нужна Прием. Она включится? Если, блин, да? ага, ага. Ага. Ой. Нет. Подожди, я а че Ага, опять наскировка Отходим, отходим Да куда ты, блядь? Ой, идиота, кусок Ой, идиота, кусок Ты же мне. Ладно, еще не носок, все плохо. А че, ты будешь это Я не то оружие, что ты мне Подожди да, и вправду не то оружие от меня. Я хуй. А где моя ракетница? Блять, лови. Теперь бегом. Подожди, не понял. Ну да, подрывни их. Сердцев два-то нажми. Ни хера не понял. Турмовой прицел. А, вот, орудие Гаусса. О. Так, пускай Ага, патронов нет. Теперь есть. Тихо, тихо, тихо, блядь. Так, отлично. Уже лучше, блядь. Так, где этот крыса? Вот там, блядь, стреляешь, не понял. Так, ждем. Ага, еще раз. Отлично. Оп, блядь попало. Варина. Давай, давай, давай, ходи кругами твой. Ай, промахнулся, блядь. Сейчас выйдет. Не выйдет. Ты гони сначала его. Блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, блядь. Да, жалко, что я промахнулся, это очень плохо Ну, главное, что слабое место нашел, уже хорошо Так, стоп угу. Сейчас по кругу пойдет Обходить будет Блять, что ж так больно-то Это тоже было больно Так, у нас еще в магазине есть патроны Главное не забывать об этом так, этот падла меня пытается обнаружить, но у тебя мало чего получится, если я сейчас дальше буду аккуратненько, по крайней Отлично. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я заметил, что она людей вообще внимания не обращает. Мне так бесит, если честно. Прям максимально бесит. Ну, то есть у нее там гранаты хуят и все такое. А так похуй, блядь. У, ты это сейчас фартануло, блядь Это тебе не поможет Блядь промахнулся, пиздец Мне надо в магазин попасть Он пусть пока туда идет Так, она меня еще не спалила Ага Так, где-то я тут патроны видел Ладно. взрывчатка уже хорошо промахнулся если так ага хоть получать какой-то урон все что ли Наконец. даже погибнуть пришлось ради этого дадут каких-нибудь очков да 2000 бля так мало <с> <Felipe> так мало Рай. Рай. Ищи выживших У тебя 15 а? минут Эй, ты в костюме Сюда Это про тебя отчаянно говорил Я да, не да. знаю, кто или что ты есть Но раньше я такого не видел Думаю, ты пригодишься нам на центральном вокзале Я пойду за снайперкой скажу, хорошо? Спасибо который у меня кинут чуть по А, у меня есть снайпер. О, всё, что это и Ты да, все, погнали, я готов. Доступна музыка. говорит полковник Баркли. Внимание всем группам огневой поддержки морской пехоты на главном объекте и на периметрах. Требуется организованное отступление к вокзалу в несколько стадий с перегруппировкой в ключевых точках. Цель полная эвакуация гражданского населения и раненых. До ее окончания нужно держать станцию. У вас максимум час на то, чтобы подтянуться сюда. Потом, если повезет, отправимся по домам. Скорость приоритетна, господа. Мы сваливаем из города. Отправимся по домам, такой, и сваливаем из города. Какие по домам, блядь? Я в шоке от таких суждений, честно. Полковник Баркли, это Чарли Сей. Западный проход под угрозой. Мы засели в библиотеке. Пересечение 5-й и 42-й западной. У нас тут с южен нужно доставить их в станции. Требуется огневое расположение. Прием, Чарли. Труп поправа, как с ними, бегайте в попробуем сзади побойти, ебутся в точку к западу в библиотеке перекрутировка, вместе отходим к вокзалу, эвакуация будет в течение часа, по туннелям в восточном направлении, время рухи в нас, Вархлай, конец в ряде. Минус один. Всем группам, это Чарли 7, отступаем к библиотеке, будем держать эту точку, пока не выведем всех гражданских. Чёрт, они везде, Вперед через улицу, давай, давай. Я уже дверь убрал что-то, давайте пулемет. Давайте походим. Я хочу походить с этой красоткой. Надеюсь, я не снайперку поменял. Да, все, снайперку приняли. Ой, давайте еще нежно открывай дверь. Я Внимание! только что пытался ее О, это я могу. Нужна оценка, псов не нужна. Я могу так по ней пострелять. Это мы тоже возьмем. Да, подать, да, И все. Да? Я ее никак не смогу уничтожить, да, наверное? Плять, а мимо улетела. Я Блять, только теперь я могу пониже ханать. Ой, блядь, вы ненавижу за это такие. -то. Я уже подключил. Ни не ракетниц, не с... ничего, да? Ладно, пока Есть туда невидимость обойдемся. обойдемся. Ага, одна увижу. Ага, одного увижу. Здорово, Сейчас, Сейчас, сейчас, сейчас, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, Я в шоке ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ну и чё? И чё это? Бля, нельзя перепрыгнуть Сейчас ты увидишь, но я не Нет, чё, до сих пор нет Давай вот так Такое ощущение, как вот у меня маскировка Ну, восстанавливается После типа убийства Минус Блять, дай броник подключим. У нас еще один. Ага. ай -яй. ай ай Блять, я даже не уйду откуда, если честно. Понятия не имею, что происходит, но пацанам надо помочь. Все-таки не хочешь, чтобы все умирали. Так. Ага, ага, ага, ага, Да подожди ты, дай пулемет-то подключили. У нас один, еще? Да, оказывается кончилось. Я думаю, где броня, блядь? Где моя броня? Ага Ой, че сейчас было? Чем меня захуесосило сейчас? Че это было? Мое? Ага. К этим, конечно, не побегаешь. Но я не зря ее взял. Ты что дурак, что ли? Лишь, чем я иду. Ох, я бы еще ваши пушки бы забрал. Но. Не судьба. Так, отключаем. Одно а не восстанавливается из-за того, что я в ней хожу. Опа. А потом, когда надо, будет, она кончится максимум защиты бля, они вообще урон не проходит я понял максимум защиты бля да хватит по мне стрелять ебать тебя в ухо вообще они должны бесконечно лезть пока не дойдут до Типа по чуть-чуть по чуть-чуть Блять, блять, от ебись. Что это? Вот это вот не надо. Где летающая тварь? Сейчас-сейчас она подлетит поближе. Еще радость. Да давай уже, блять, отлично. О, теперь мы берем вот эту штуку. Включаем броню. Игра, конечно, очень активная и интересная. Но у меня так уисусит экран. <laughs> что иногда я не очень понимаю, что происходит. А под каким огнимом? Сейчас я подойду, разберусь, подожди. Где он? Живой еще? Блять, да меня-то за что гранаты, пацаны. Вообще-то обидно. Какой тут гранатами раскидали? кричали, граната! Ну, или что-то типа того. Что, 49 патронов? Да мне еще на парочку хватит. Пойду, разберусь. Так, тут внутри ничего интересного. Ч мы тут стоим, прохождаемся, бать? Стрелять будем сегодня? Э, А ты? Ой, ой ой Стою такой герой Пацаны, я там сверху пулемет увидел? Прикинь, я там сверху пулемет увидел, братан Сейчас достреляю уже, ладно Дурак, что ли? Я в шоке совершенно. Блять, этим типа, пулеметов куда Понятно, бесполезненный. Давай еще одного, можно? Нет. Так. О, ракеты я заберу, кстати. Ага. Угу. Блять. Где сверху? А, я понял. Уоу, уоу, воу воу уоу, уоу, уоу, Фпс? Ты куда? Фпс? Бля, это же в войсках, Так вот как Ну понятно, Чистая по этим группа. будут стрелять парк. Вперед! Вперед! Парк! Да я уже Бегом! Бегом! Фигом их прессуют, Бегом! пацаны Бегом! Их прессуют, бля корабли ты их уничтожат Блин, ну пацаны, ну как так? Чё, один выживший, что ли? Эх, нет, не один, ладно. Ну, короче, я понял, мы ПВО что включили, чтобы она так чисто защищала. Покси 60 патронов на парочку ходит. Я такой, блядь, активист просто. У меня уже есть пулемет один. Открывай дверь, ладно. Ещё и все, и пулемет сюда закинул, кроссовчик Люди У меня нет Да ща пройдем Хорошо поторопись. Так, мне Наверх? Судя по всему, да Люди гибнут пачками Да тут их людьми-то сложно назвать, если честно Вы видели, как они Да все выглядят Какие люди, бач Ух ты Я подумал, там какой-то ящик интересный а чтобы через огонь пройти. Броня даже тут справляется. Если еще биться с кем нибудь придется. Блять, еще давайте двери мне будем открывать, конечно. Это ты правильно, что п... пулемет. А? Вот не нужно. Полная эвакуация начнется Хорошо. На иду, вот иду. Они... Мне целых 60 потон, не представляешь. Ацаны, пришел помогать! Минус один. Блять, до да сдохни ты уже, блять. Ну, второй. Блять, у нас патронов-то мало. Мало надо. Блять, не могу не спустить. Могу. могу Стоп, отлично. Сейчас спускаюсь. Давай спустимся. Я сейчас так сосредоточу. Да ты шо, патроны кончились, бля. Я в шоке. Здесь еще кстати, патроны, то патронов Пацаны, пацаны, помогаю, помогу, как могу. Как это, блядь, уже минус один? Да вы че? Блядь, я в шоке. Конечно. Уже. Граната забывает, Так, ну не хватит пока, потом, если еще пулемет возьмем. Блядь, я его убить не могу. Давай, можно? Ладно, его уже уебали. Блядь, попасть не могу. Так, присесть. Ага. Вот так вот по это поставлю. Поцельные, будет, пустил. Блять, переезжай. Ага. Блять, они пробивают куницу. Где там, кто? Давай, иди сюда. Блять, наверх залез. Ч думал, блять? Я тебя там не увижу, что ли, диод и кусок? Я в шоке. Так, это что писал? Бля, там сейчас Я могу вас закидывать гранаты, да, представляете пацаны? Пошла. Где ты? Минус нахуй Где еще один? Выбирай, выбирай, выбирай. Минус Патрон кончились Живо! Бля да! А есть где-нибудь патроны, пацан? Вижу ЛЕЗЬ! Сука! ЛЕЗЬ, говорю Мне просто патроны как никогда нужны Бля, он только сотни взял, представляете? Эх. А вот за это я не очень люблю такие игры Где обязательно перезарядка нужна Ну, перед тем, как это самое Что-либо... Поднять в плане патрон Нужна обязательно вот эта перезарядка, бля Пулемет вижу Пацаны, ждите здесь! Блядь, опять пулеметка вот этот пулемет будет поинтереснее сейчас сейчас я иду иду иду иду иду иду уже блять на всех пора сейчас броню включу блядь, как вы дали ему пройти к вам в спину скажите мне вы что блять наверную смерть идете конечно какое цвет подкрепление так хорошо иду ч где кто еще? Да! Ага, вижу. Ты ебаной за кусок. Давай! Блядь, сдох это то уже, ебаный, блядь. Пукой в него садил. Патронов 50, наверное. Так Какой ты медленный. С этим пулеметом, блядь. Все честно противника нет. Отлично, наконец-то про. Опа. Опа-опа. Хорошо. Не, ну так-то много выжил, пацанов. Бля, он там закашивал. Меня ж не по себе стало. Да все, погнали! Бля, я вот эту штучку бы взял, но. не Кому не выйдем крашаться? Идем тихо, не светимся. Марс вперед, ребята! Блять, двигаемся. что ж ты там? Да куда ж ты там застрял-то? О, где? Блять, а где мой пулемет, СТП? Блять! Какой-то зубочистка пошел. Да куда ты внутрь ты ее закидываешь ее Я в шоке. А да у меня броника, пацаны. Я пока могу повыебывать попасть, вставлять. Вот теперь не могу. Ой, ой, ой, ой. Ура. Ой, там большой где. Чё, тебе, грант, питает, я обычно им просто не пользуюсь, ни Все, Отлично. Да, Это было Сектори просто. Алкатрас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Перес... Да я открою! Его, ты... Пока я не возьму патрон, я хуй открою, блядь. Ну, теперь можно идти открою. Где ворота? Чё, не вы откроете? Вы что, не умеете, что ли? Сесть против машин. Санька с о о Вы готовы с выводом... Да куда ты, блядь, меня сбиваешь-то, па мать Чуть не убил меня, блядь. Ух ты! От первого лица? А Болковный патрон... Не... Это патрон... патрон... патрон, конечно? Мы на патроне! Будем через 5 минут! Идем с запада! Группой Чарли на буксере. Прием, браво. Выводите гражданских хвосточным туннелем. Потом угу. вместе с группой Эхо защищайте периметр. Вас понял. Конец связи. А, все что? Ли? Чуть то интересно, даже быстро. точки входа до безопасности до главного здания незнации. От гражданских лиц и раненых требуется по прибытии немедленно проследовать на нижнем уровне и ожидать эвакуации. И еще прекратите наконец обстрел моего сектора от западного прохода. Я час назад приказал перевестись минометы. По этой линии стрельбу прекратить. Эхо 15. Исполняйте прекрасный!